Всем привет! Сегодня буду готовить букет сирени. Мне понадобится белковый крем, он у меня уже готов, еще тепленький. Ссылочка на его приготовление появится под видео в описании и в подсказках. Отсаживать я буду на поднос. Возьму всего три насадки. Это насадка-листик, насадка-закрытая звезда на 5 лучей. И такая же, чуть-чуть побольше. Здесь у меня 0,5 мм, здесь примерно 0,8 Насадки у меня не имеют номеров. Это из набора 24 штуки. и хотите, похоже, любые подойдут пятилистники. Красители у меня вот такие кредо по 10 мл. Разовые очень удобно, в принципе. Синий, бордовый нет. А вот такой сиреневый, возможно, я буду использовать розовый, хочу зеленый. Вот. И мне нужен будет еще коричневый. Коричневый у меня вот такой сухой. Это вообще какой-то индийский, в принципе, без разницы. Можно даже какао-порошок использовать. Небольшую часть крема окрашу в коричневый. Были на даче, меня покусала кошка из того, что было. Значит, масло зеленкой, поэтому не обращайте внимания. Так, часть у меня пойдет зеленым цветом. Итак, для начала делаю веточки. У меня здесь просто срезан уголок на 0,5. Сейчас делаю подушку из зеленого цвета, то есть зеленые листочки здесь у меня. Насадка с такой глубокой прорезью. Сначала листочки. Теперь необходимо сделать основу для будущего бутончика сирени. Возьму насадку, которая закрытая звездочка, поменьше. Меня насадку беру чуть пошире, которая 0,8 примерно. Итак, вот что получилось. Значит, у меня здесь ушла порция белкового крема так на 4 белка. Вот все, что у меня из этого осталось. Поэтому, если вы готовите на торт, то лучше, конечно, заварить две порции белкового крема и дальше уже отталкиваться от того, что остается делать букет. Вот такой букет получился у меня. Мне нравится, что он 3D. То есть не приплюснутый, объемный довольно-таки. И я не использовала внутри никакой основы заготовок. То есть все абсолютно из крема. Это огромный плюс, если у вас, допустим, идет торт. Не нужно использовать заготовки, потому что они будут давать вес. А люблю этот крем очень, потому что он легковесный. И с ним можно делать любой объем. И не бояться. Так что, кому идея видео понравилась, была полезна, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик, чтобы быть в курсе событий. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы. Скоро лето. Пока-пока.